Всем привет, друзья. Мы сегодня э, пришли за клубникой, за полевой, за которую я обожаю просто, знаете. Пришли с Давидом, с Наташкой. Наташа, привет, Маринка, привет. скажи. Привет. Всем скажи привет, да. Всем, всем. Давай. Нет, не, не знаю, Маринка знаешь? Нет, Маринка знает. Это Давид собирал у нас ведерко, это я собираю, он полтора, ой, два почти собрал. А я здесь собрала 5. Не, не, не до конца. Вот хотим сейчас дособирать и домой. Время у нас сейчас... Ой, блин, Короче, мы пришли с 4 утра. -4. Не с 4, но мы ближе к 5 пришли и начали собирать. Сейчас уже 7.40. Собираем 2,5 часа. Ну, в принципе, нормально так. Да, у тебя... Ну, вольно, Очень хорошо, да. Давид, ты там не сиди, вдруг клещ попу залезет да. потому что на дедушку ведь тот да. раз недавно старай, старай, за грибами стопать. мы ходили у него прям клещ ползал по нему. Сережка смородина это делал. Да. Ну, да. так. Пришел домой, а второй день только как вытащил? Вытащил? Раз. Шипы. Да, ну. С а, щипцами. А на... папа умер. Папа умеет, собак, со всех, да? Нет, а мы только это... ногти -то, так сказать, Нет. Короче, у меня Давид сегодня в час ночи уснул. Я его разбудил, разбудила 4 часа, 3 часа. Субботник у меня поспал сегодня. Он любит у меня ягоды собирать. Вот пришли мы сейчас а, до водоема. Ну, это местного участника. Кужинерцы знают, это чей. Говорить не буду. Пришли, я сейчас покажу вам Очень красиво здесь Здесь кошено Здесь дети купаются Что хочешь? Я воду хочу купить Посмотри Вот водичка Ну здесь как дом отдыха что ли Здесь рыбалка у него идет Я водичку не буду лезть Ну так, в принципе, нормуль Потрогай, теплая, наверное Нормально? Да. Ну, хорошо. Этот водоем, этот частник вырыл все. Вроде, не знаю. Короче, фиг его знает. Вроде, да. Все, передохнули. Идем обратно. Ближе к дому. Обратно в ту сторону пойдем. Там, там у нас ключ. Мы там наберем воды. Я полторашку от кваса взяла воды с собой. Нет, чтобы ключевую взять и пить ходить. Дурочка такая. Сейчас эту воду вылью и наберу ключевой воды детям. Пойдем, да? А, я устала. Ну, устал, конечно. Тем более, мало спал. Вот Наташка собрала 2 литра. Все молодцы у нас. Хочу сделать варенье. С Морозилку. С молоком поешь. Да. Раздавит, с молоком хочу поесть. Говорит. Все, пошли обратно. Наташка говорит, ты что, свою камеру везде подскажешь? Я говорю, да. Я свою камеру никуда не оставляю. Если я оставлю, я с ума сойду. Буду искать. Знаешь, я уже без камеры как без рук, я не могу, Да. потому что я уже привыкла одной рукой снимать, другой собирать, все, поползли мы, языком чесать, да, надо же работать, жизнь для того и дана. Языком трещать, руками работать, ногами ходить. Показывать людям, как живут люди на другой стороне земли. Туда не пойдем, пошли туда. Сейчас мы пути-то к дому пойдем, так опять повылазят ягоды. Но зверобой вон растет. Зверобой. Благо сегодня... Ту как мне взять, она прям так... Сегодня, благо, дождь, думала, будет. Ладно, в три капельки покапала, и все. Вот она в траве. Вот такая крупненькая, конечно, идет. Вот. Сейчас уже 8 скоро. Надо... Коз подает, козу подаеть, кур покормить, поросенка покормить. И потом я буду дома чистить я, эти ягоды как я, как я. от зеленой травушки. Кто-то чистит, кто-то нет. У меня она кажется, она горечь дает. Потом сидишь, плюешь зимой, как этот мусор этот. Хотя она полезна. На компот, да. Тебе вечно кажется. Когда а? кажется, креститься надо. Мне не вечно кажется. В лесу всегда кажется, как будто кто-то бегает. Короче, друзья, собрали 5 литров и собрали 3 литра. Все вместе у нас 8 литров. Все, начал начинается дождик. Покапывает. Спускаемся. Пока Давай, пошли. Есть надо было там. Пошли. Потихонечку не торопись. Дособирали, пока до ключа дошли. И все. Дима сейчас звонил, узнавал. Мы домой, говорю, идем. Все. Ну это да. Вот здесь шашлыки делают, сидят. Что, поддожником села Наташа? Давай. Пошли спустимся, умоемся, да, это. Воды наберем. Давид, аккуратно здесь скользит это. А я знаю. Нет, давай ведерко-то сюда перенесем сразу. Аккуратно. Я я знаю, да я знаю, аккуратно. только аккуратно. У -у -у. Очень... Да, да. Я говорю, да, <смех> <даже> <смех> да вообще, жесть было бы сейчас, успел, молодец. <смех> Наш ключик. Что теперь, куда не проходят, что ли, смотри, три трубы. Ладно, здесь умоемся, на, на подержи. Держи, хорошо, вот здесь упадет воду, все, хана, 25 тысяч руки липкие Я говорю уже, боженька не давай Сейчас нам дождик, когда соберем, тогда только Детям водичку Так, умыться, покреститься И все Идем домой, не глядя сумочку повесить спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо Привет. Привет, спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо холодно. Давай, умойся, пока. Хорошо? Сразу проснулся, да? с холодильника, ну. Да. Уже холоднее. Уже холоднее, да. Еще с морозильника. Полуток, кстати, она везет, да. А? С ними, Сейчас, да. На полоток. О, хорошо. Ну и молодцы мы. Да. Наташа, еще придем, да? Зеленый много. Еще надо будет. Белая, зеленая там всякое есть. И красная. И желтая. И желтая, и, и всякая. Да. Камера-то не протертая была. Фиксен. Ставь сюда повыше Ага, вон туда туда. Ближе ключа, а то поставишь Там упадет да, все да, в Я да, уж да. боюсь, я столько я труда Да, столько труда Вообще обалдеть Будем Спасибо. сегодня полдня чистить, да, Давид? Да. Ладно Обязательно Да ладно, да, да Ой, камера-то у меня сама по себе двигается Ладно, друзья, все, встретимся ага. дома Смотри, я это с этим кушаю. Кушай, кушай, хочешь. Я, хотя я это не люблю, но кушаю. Ну кушай, кушай. Вон травы да. много, можно кушать. Я Давид, я... аккуратно, что ты экстремалом-то занимаешься? Я экстрим. Экстрим? Да. Я, спрыгну я, я тебя спрыгну туда. А тебе спрыгнул. Нет, я, я, я, я, я, я. Крутый пацан. Ой, я говорю ведь, ну куда-нибудь да ты сейчас упадешь? Я. Я Здесь отдыхать хорошо, да? А я знаю, как... Дерево, Дерево. Мы тоже в свое время -то здесь отдыхали. Без беседки не было, вообще ничего не было. Помнишь? Не помнишь, ты заходила сюда? Катька знает. Катюха, привет. Ты знаешь, беседка здесь стоит классно. Может, и была уже тому времени после этого. Вот. Давно уж стоит, ведь она. Нет, просто имею в виду, что мы вот да, мы вот здесь. на том просто... месте, как раз вот на том месте мы отдыхали. -то да, Рукой. Вот, у меня фотография даже есть. Катька там, Димка на руках. Катька моя? Нет, а. Халтурина. Mm -hmm. Димка, Андрей, батя у него, бабушка. Все фотографии такие есть. Все сидим. А Фарида еще бегает здесь пузом своим мелким. мелким. Mm -hmm. <рекрасно> <рекрасно> я помню, я тоже там был. Ну что, прохладно стало, да? Мы это пошли домой. Там, оказа коза похожа на Маню. Ну, подожди, подожди, перед холмом пушите. Сзади меня, пожалуйста. Пошли домой. Березки здесь стоят, вот. смотрите, какая красота. А раньше это была, я не помню. Березки-то? Да, были. Нет, вроде. Я не помню, все деревья большие стали. А, тут это маленькие были, я помню. Когда я все это буду? Да, я породом здесь не трогаю. Да, завицы. завицы. стоят, да? Похоже, похоже на Маню, да? Маня, Маня, привет! Маня, привет! Да, еще. Маня, привет. Маняша! Он там ходит, бывает. А знаешь, какие они большие должны быть? Да, почему-то маленький. Стаканец. Ну, вот должен козёл быть большим. Ну, какой-то маленький. Все занято по роду. Смотри, как лядки. Не, не надо не за нами ходить, у меня своих хватает. Не. Ой, здесь ещё вас. Ой, много. Мал да мал. Здорово, да, Маня. Занято. С рогами. Это да. вот, вот похоже на Маню, только маленькое оделся. Маня в детстве. Да? Покажи там назад купить купиться. Вот вся прям. Поля... Вся поляна козлов. Ладно. Одна... Вот сейчас набрали из ключа воду. Вот сейчас идем домой. Мама сейчас под... подоет. Нет, мама, сейчас Даринку покорю. Ай, Даринку покорю? подаюсь, а потом пойду да Сама Мама, я с тобой. Даринка, конечно, со мной не выполнишь, да? полные ведра. земляники. Нет. А, ведра что? Вот, сколько ехать. Иди рядом. Да, ну, Давида. Это вот я собрала. Да. Правильно. Мама. А? Нет, я тебе чуть-чуть только помогла. Мама, горсточки две. Я собрала, да, дед. Молодец. Мне даже это боже. Будет... Посмотри, будет... там уже свет это вроде бы. А нет, это не, св... это не свет. Надюйте, а похоже нет. на свет, да. Это не свет. А будто бы солнце. Дожди вот такой воздух. Ладно. Ой, Ладно. Ой, так вообще вот. с ума сходили. Угу. Я детей все полоскала. Обязательно вечером. Вчера полосула всех Аминка а первая потом 12, потом Даринка. Ой, какая. А потом тишина. я в один. Все, все а потом а я в один знаешь, час. 12, не спала. Никто не пишет, никто не бегает да, <свят> Я отдыхала, сидела, тупо Тупо сидел, Спокойствие Не да. а то... спать не могу А то как мы Думаю у нас с утра идти А то как начнут строить? А то все пищать Короче, вот мы начали Чистить Ягодки Давид помогает, Динара Отделяют а траву. Это, мило, что она невнимательная. Да ладно, невнимательная. Все хорошо, счастливы. Молодцы, не надо спорить. это у нее тут ягодка. вот у нее. Это, не у нее, это, моя. это у нее. Это у нее, я даже видел. Это у меня упало. Хватит спорить все. Ну, вот Динара молодец. О, кто меня сарапает сзади. О, кто пришел, смотри, что. Марсик меня царапает. Даринка у нас куда-то бежит все на велосипеде. Начала поворачиваться, разворачиваться. Здесь и положила ей сбоку. Бежит она у нас, бежит, бежит. Майки бежит и бежит. А Минка у нас спит. А эта Кулема не спит. Да? Ладно, сегодня хоть дождик. Ой, кого там увидела? Камеру увидела. На. Играй, играй, играй. Играй. Вон тигра спит наш. Тигруля. Покушал. Покушал. Надо будет ему прививочку поставить. Андрей приедет, потом сходит. ветеринару. Тигруля. Все, спишь, да, растешь, покушал сейчас. Барсик, как всегда, брезничать хочет. Все, надо... Ну ладно, Давид, хватит спорить, ты у меня уж голова болит. Барсик так и ждет вредничать. Прыгнуть. У нас сегодня как хорошо. Кап-кап-кап. Мы завтра с Наташкой договорились полоть в огороде. Если тепло будет, нормально. Будем полоть начинать. Парсик опять на улицу хочет выйти. На улицу бегает он у нас. Да? Ой, как хорошо свежо. Ой. Разговаривает Даринка у нас. Умеет разговаривать. Кто у нас? Где у нас велосипедиска? Где? Где? На велосипедике она катится, у нас катится Дарина. Где у нас Даринка? Ай, вот она у нас, да. ай-ля.